С вами крышик Дэд Сейчас мы прокатимся с ветерком на баге. Экскурсия называется Сафари на баге. И в конце нас ждет катание на верблюдах. Итак, поехали! Экскурсию брали на пляже возле отеля Old Palace. Нас забрали с отеля и привезли на базу, где находятся квадроциклы и баги. База находится возле моря и на пляже как раз то катается на верблюдах. Иногда мы останавливались, чтобы сделать классные фотографии. На фоне пустыни и на фоне моря. Ребята на сафаре были приветливые и отзывчивые. Мы им оставили чаевые, так как они старались сделать все, чтобы у нас было хорошее настроение. Баги нам попался 2020, очень мягкая подвеска, очень удобное сиденье и хорошо рулится. Поездка на нем одно удовольствие. разнообразить поездку и я попросил гида проехаться на квадроцикле Love is love. Adios. Наши сафари на баге подходит к концу. Мы приближаемся к базе, а теперь будем кататься на верблюдах. Да, Все да, хорошо? Да, да, классно, да. Да? Да, О, вообще супер. Потому, потому что новое. Хорошо, давайте на верблюдах. Мы только-только приехали с машины, а уже на верблюдах. На баги, да? да, на баге. Благодарю. Невода мы стали. Сейчас... Арин. Как, как тебе понравилось? Все, что было. Твои впечатления. Как ты чувствовала вот на, на баге. Расскажи Все, что ты чувствовала. Э, было классно. Экскурсия нам очень понравилась. Мы получили много положительных эмоций и новых впечатлений. Был крашик Travel. Ставьте лайки, подпишитесь на канал. Хорошего вам отдыха. Поки.